Благодаря вашим урокам знаю, что внешнее это отображение внутреннего. Не очень люблю детей, их шумное поведение и капризы, но в поездках рядом со мной оказываются эти карапузы с громкими планшетами и всевозможной вознёй. Пожалуйста, посоветуйте, что мне необходимо проработать, на чем сделать акцент по скриптам. У меня есть ребенок, поэтому реакция непонятна. Значит, смотрите, дети обычно раздражают людей двух категорий. Либо они сами дети, либо они очень старые, уже морально, эмоционально. В вашем случае, скорее первое, вы еще сами ребенок. Ребенок он строит или по психотипу ребенок. Ребенок строит свои взаимоотношения с окружающим миром, я в центре мира. А заполнение пространства начинается от центра к периферии. Как только мы встречаем некое существо, которое обладает признаками конкурентности, мы начинаем раздражаться. Они сами заполняют собой свою собственную реальность, поскольку энергию у них хоть добавляй, они вообще ни на что не смотрят. Есть рядом с ними кто-то, нет рядом с ними, никого, никого нет. Есть я, мой планшет, мои интересы, мои идеи и мой виск на весь вагон. Вот это и надо проработать. Вы либо взрослеете, либо признаете в себе в том, что вы ребенок и начинаете визжать точно так же, то есть вести себя приблизительно, приблизительно аналогично. Я вас уверяю, что настоящие дети разницы не заметят и то, что вы уже взрослая тетя, они не заметят тоже. Но вы должны сами в себе разобраться, то есть это как бы это зеркало, ваше отношение к окружающим детям это зеркало. Старики не любят детей, потому что завидуют. Именно поэтому их так сильно раздражает детский риск, потому что сами они уже не могут вот так себя распространить. Нет, они конечно могут крови попить с ближних, вот, но это называется уже старческий вампиризм. А взрослые люди, которые сами еще из детского состояния не вышли, как правило, и характеризуют то, что они еще не вышли из детского состояния, то что их конкуренты, дети биологические, их очень сильно раздражают. Поэтому вот, вот мой вам совет, либо принимайте в себе ребенка, либо взрослеете стремительно.